Всем привет! В эфире Универньюса а в студии Анна Глазунова. Я расскажу вам о свежих новостях студенчества. Итак, смотри сегодня. Состоялась первая ассамблея юридического сообщества Затарстана. В КФУ прошел круглый стол о патриотизме. Как применить научные наработки Казанского университета в сельском хозяйстве? Казанский федеральный университет исторически является и продолжает развиваться как крупнейший российский центр юридического образования и науки. Об этом пошла речь на первой ассамблее юридического сообщества Татарстана Legal Expert Awards. С подробностями работы мероприятия вас познакомит Адель Шамилова.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 Для чего нужно прививать любовь к родине? Какую ценность имеет патриотическое воспитание? Об этом шла речь в Институте психологии и образования Казанского федерального университета. Подробности в сюжете Адиль Валеевой. Казанский федеральный университет делает большой акцент на воспитание патриотизма среди своих студентов. Так, 8 июня в Институте психологии и образования состоялся круглый стол, где обсудили вопросы патриотизма. Мероприятие проходит ежегодно на протяжении пяти лет. Участниками круглого стола в этом году стали проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов, директор Департамента по молодежной политике Юлия Виноградова, директор Института психологии и образования Айдар Калимулин и, конечно же, студенты-активисты КФУ. Аделия Валеева, Ленардо Влетяров, Универньюз. Казанский федеральный университет ищет новые пути сотрудничества в сельском хозяйстве. Для этого проректор по инженерной деятельности посетил Чистопольский район. Подробнее далее.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 Чем еще вот это, к инженерии близко? Тут уже непосредственно получение готовой продукции. Возможности для сотрудничества довольно широки. Помимо подготовки специалистов, в работе можно применить и научные наработки университета. Артем Тупичкин, Лев Халиулин, Универньюз. Университетская клиника Казанского федерального университета отмечает первую годовщину становления кардиохирургической помощи. За это время была проделана колоссальная работа врачами-кардиохирургами и проведено множество успешных операций. Самой востребованной стала операция аортокоронарное шунтирование. Смотрим. Особое внимание в университетской клинике Казани уделяется кардиохирургии. Уже ровно год прошел с момента проведения первой операции на открытом сердце в кардиохирургическом отделении университетской клиники КФУ. За это время было сделано более 260 успешных операций. Помимо аорто-коронарного шунтирования, врачи-кардиохирурги провели такие операции, как протезирование пластика клапанов сердца, операции при тромбоэмболии легочной артерии. А также операции по лечению аритмии сердца, такие как имплантация кардиостимуляции. Дефибрилляторов, радиочастотные абляции с применением новейшего навигационного оборудования для картирования миокарда. Нашими основными целями на ближайший период является создание и внедрение в нашу работу новых компетенций в области сердечно-сосудистой проблематики. Мы хотим сочетать наши умения и знания в интересах наших пациентов в области борьбы с нарушениями ритма. На лечение в клинику приезжают не только жители Татарстана, но и пациенты из Самара, Оренбурга, Ульяновской, Республики Мариэл и других регионов России. Идет активное, налаженное сотрудничество с докторами в близлежащих республиках и областях. Мы заинтересовали нашим уровнем компетенции, нашими технологическими возможностями врачей-кардиологов близлежащих регионов, и они активно направляют нам на консультацию пациентов с целью принятия решения о необходимости операции. Большинство операций проводятся бесплатно в рамках ежегодно выделяемых квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам России. Анна Глазунова, Олег Апачаев, Универньюз.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 солярки, сколько ж можно это терпеть. Но невозможно уже, остановите как-то это. Мы 18 марта сделали такой большой выбор. Вся страна за вас проголосовала. А цены на бензин все не можете вы остановить. На прошедшей 7 июня прямой линии с Владимиром Путиным был задан очень болезненный вопрос, почему дорожает бензин. Цены на топливо за несколько месяцев выросли в цене до 46 рублей за литр, что вызвало недовольство у всех автовладельцев. Я с вами согласен. Вот то, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат не, не точного, мягко говоря, регулирования, которое было было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов. Цена на горючее росла по одному рублю в неделю. Причиной этому стало желание нефтяников отправлять необработанную нефть на экспорт, а не на внутренний рынок. Исправлять ошибку компании придется правительству. Можно а, подрегулировать налоги, как я уже сказал, акцизы уже снижены. Это уже принятое решение. А, возможно, будут повышены экспортные пошлины для того, чтобы притормозить экспорт Плюс, по традиции, правительство постарается в частном порядке договориться с крупнейшими поставщиками топлива. Чтобы урегулировать цены, Министерство финансов готовит новый законопроект. А с 1 июня было принято решение снизить сакцизы на топливо. Но если принятых мер будет недостаточно, сдерживать цены на бензин будут по методу Сечина, то есть повышать экспортные пошлины на топливо. Олег Кашин, Универньюс. Выпуск подошел к концу. Смотри на социальных сетях. Еще увидимся. Пока.